Приветствую вас, друзья, с вами, как всегда, Тема, и мы продолжаем играть на Вулкан Стас, на лучшем, на лучшем казино. Данный слот называется «Фруктовые коктейли». Все ссылочки вы можете найти внизу, вон там, он, в описании, либо же в закрепе. А мы начинаем сегодня с депозита 740, ну, 738. Э, хуйня. Ставочка наша 72, что эквивалентно минимальному числу прикруто, чтобы нихуя не слить буквально за раз. Ок. А, бля, я думал, нам больше, типа, за это дадут. Типа, всего... Всего ничего получили мы. Давай, давай, давай, лимоны Насыпьте, как полагается. 150, уже лучше. Заберем, лучше заберем. Заебись, заебить, заебить. Далеко неплохое у нас начало выдается. Вообще великолепно считайте, косарь, поднимаемся с такой митерной ставкой. Блять, смотрите, это вообще пиздец. Ну-ка, ну-ка, срочно. Надо поднять ставку до 135. Блять, муж рано это сделал. Ладно, пару раз Крутанем, Буквально пару таких прокрутов. Все должно показать. Не-не-не, все. Я вижу, не зря мы это сделали. Поднимаем полкасика. Возможно, даже косарь. Нет, косарь не получится. Ну хуй с ним. Поднимем, поднимем его рано или поздно. Просто поменяйте Тминое слово. Вот возможно! С этой ставкой мы здесь в бонуске поднимем. Возможно. Да, друзья, пока не забыл, пока крутится это самая бонуска. Что еще хотелось бы сказать? Что все там же внизу в описании находится мой специальный личный промокод, который работает лишь перейдя по моей ссылке на вот этот вот самый проверенный вулкан. Так что я вам сейчас скажу, в чем его суть. И вы охуеете что при первом же вашем депозите от 500 рублей бонус составляет 150%. А активируется сейпермокод в разделе акции. Долго не думайте, переходите, пополняйте и развивайте данный вулкан. И я попытаюсь сейчас в этой бонуске то же самое сделать, продемонстрировать вам. Но, к сожалению, здесь от меня ничего не зависит, а все зависит лишь от нашей удачи. Так что поднажмем. Поднажмем, друзья, вы своими лайками. Я своей отдачей вам. Блять. Давай, давай, давай. А, все, прибано. Бонус, к сожалению, как вы можете наблюдать. Ну ладно. Лимоны, я вижу, нам выпали. нихуя нам не дали, к сожалению. Вот-вот-вот, уже лучше. Хотя бы 375. Два куска мы имеем. Два, триста мы уже имеем даже. Блять, бонуску не докрутила, сука, это садно. Ну ладно, это не беда. Мы свое еще в любом случае получим. Волкасика, кстати. Блять, было, было волкасика. Но мы их успешно проебали. Пиздец. Рановато я рискую такими суммами. Хотя ладно, хуй с ними, было и было, забыли, мы два, триста еще поднимаем. Ну-ка, не-не-не-не, зря я даже, блядь, открыл Сука, не докрутила бонуску, ну ладно Тоже хуйня, два косаря мы только что подняли Похуй на все, что происходит теперь Друзья, не забываем про лайки Ваши лайки, конкретно, братишка, вот твой лайк, кто смотрит этот видос Лишь увеличивает мою удачу А я думаю, что тебе куда приятнее наблюдать за тем, как я разъёбываю этот вулкан Отбираю все бабки у него. Еще два куска там выпало, блядь. Надеюсь, вы это увидели. 5 800 мы уже имеем. Сука, бля, я бы, наверное, попытался приумножить, но слегка проебался. Вот здесь попытаюсь приумножить. Сука, вот почему я проебался, поспешил. Прикиньте, вот буквально вот так вот по щелчку пальцев из двух кусков сделал четыре куска. Это же охуеть. Четыре косаря буквально так на ровном месте упало бы. Ну ладно, хули нам ныть, в любом случае все вышло великолепно. Угу. Еще косарь падает. полтора косаря даже. Но с семеркой мы рисковать не будем. Напоминаю, друзья, что все ссылочки вы можете найти внизу в описании, а либо же в, закрепе, в закрепленном комментарии. А мы наткнулись тем временем на бонуску. Надеюсь, надеюсь, да, здесь нам повезет. Ну, давай, давай, давай, яблоко хотя бы. Ладно, хотя бы лимон, окей. Типа на грушу я даже не надеялся. Яблоко. Ну, пойдет, ладно. Почти косарь мы поднимаем. Яблоко, яблоко, яблоко. Яблоко, сука. И даже не лимон, блядь. Обидно. А Мало как-то мы поимели с этой бонуски, честно говоря. Ну, да хоть с ним. Косарь был получен. Пойдет. Главное, что мы ушли не с пустыми руками оттуда. Еще одна бонуска. Ну что ж. Дубль два. Давай, клубника, реабилитируйся. Либо ты нам насыпаешь солидное количество капусты, либо мы из тебя делаем клубничный фреш. Выбирай. Выбор за тобой. Нет, никто не угрожает, ты не подумай, но головой задуматься стоит. Ладно, косарь поднимаем. Суммарно ровно косарики выходят. Клубника поняла, что с нами лучше не шутить. Да, косарь выдала. О, хуй, пойдет. Косарь это проходная сумма. Этим мы довольны остались. Может еще ставку поднять? Или не надо пока? Хуй его знает. А вы как считаете, Друзья. Продолжать по 180 крутить, или же. Ладно. Давайте поднимем. Больше ставка, больше выигрыш, если он будет. Но если будем также дальше проебаться, то будет весьма прискорбно. Ладно. Пойдет. Два предыдущих мы не перекрыли проеба, но ладно. Пиздец. Что с удачей? Алло, Вулкан, ты слышишь? Ебать, что по удаче. Окей, уже лучше. Забираем, забираем, забираем. И имеем 9 кусков тем временем. Угу. 550. Давайте-ка попытаемся косарь сделать. Успешно это выходит у нас. Ну-ка. А вот дамы мы уже вряд ли переплюнем. Ну ладно. 9400 имеем Одна нормальная бонуска И мы, сука, срываем куш Срываем джекпот И просто сидим, блять И охуеваем Сразу летим за коньяком Летим за вискарем Отмечаем это дело И возвращаемся с новыми силами Вот, пока говорил Именно бонуску мы и словили Что ж, ебать, давай Не подведи, братишка Мы все тут на себя надеемся Лимон Пиздец, эксайд. Не-не-не. Рановато, рановато. Продолжаем. Лимон. Хотя бы лимон. Сука, немножечко бы выше. Блядь. Два косаря бы срубили. Да... Какого хуя? Яблоко. Хотя бы яблоко. На арбуз я даже не наделался. Лимон, лимон, лимон. Да пиздец. Пиздарнейшая бонуска. В принципе... Поебать, на такой красивой сумме я, пожалуй, на сегодня закончу. Как вы видите, получили мы ни много ни мало, 9 кусков целых. А я напоминаю, что все ссылочки вы можете найти внизу в описании. Либо же в закрепленном комментарии. С вами был кто? Да, как всегда, Тёма. Тёма Лудоман. Так что, удачи вам, друзья.